Раз, два, три, проверка вкуса. М -м -м. Раз, два, три, проверка вкуса. Ну что? Не уходи! Послушай, что мы сейчас скажем. Друзья, как мы знаем, вы любите детские пародии. Так как вы смотрите нас. Недавно на просторах YouTube мы нашли офигенный детский канал. И он тоже делает пародии. А канал называется Марианна Мик. А ведет его восьмилетняя девочка. На канале Марианы сейчас проходит конкурс. Чтобы в нем поучаствовать, вам надо просто подписаться. Обещаем! Вам точно понравится! Ссылка в описании! Кто не хватает, вроде нормально, со не перчим! Чем завоняла? Что ты сделал? Сама посмотри. Походу я в туалет пойду. Друзья, это легко!